В этом ролике вы узнаете, как принять участие в розыгрыше вот такого элегантного зеркала, которое добавит роскоши вашему интерьеру. Всем привет! Сегодня с вами Илья и Михаил Исаев, руководитель проекта Исаев Маркет. У нас уже вошло в традицию накануне Нового года проводить розыгрыши. И 2021 год не исключение. За этот год мы сняли много видеороликов, выпустили большое количество продуктов в индустрии деревообработки, выпустили новую рубрику и сняли большое количество видеоуроков по верстакам во всех комплектациях. Если вы увлекаетесь деревообработкой, занимайтесь изготовлением мебели, монтажом межкомнатных дверей, если у вас идет ремонт на даче или квартире, то обязательно посетите наш сайт. Я уверен в том, что вам понравится наши изделия, которые облегчат вашу работу и сделают ее более комфортной и интересной. Спасибо вам за то, что весь этот год вы были с нами. Мы радуемся каждому вашему лайку, каждому комментарию, а самых активных мы знаем поименно. В знак нашей благодарности и в честь наступающего нового года мы решили разыграть вот такое оригинальное зеркало. Изготовлено оно из массива кавказского дуба размером 850 на 1300 мм. Вес данного изделия 10 кг. Рама покрыта четырьмя оттенками масла германской фирмы Glimtrex. Белый хром, патина и серые цвета. Это шикарное произведение искусства в стиле модерн Nouveau достанется одному из наших подписчиков. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас на производстве работают только лучшие специалисты в данной области, которые всю свою жизнь посвятили дерево обработки, а это значит, что вся команда Работает как целый слаженный механизм Условий розыгрыша всего три Первое. Подпишитесь на наш канал, если по какой-то причине вы не сделали этого раньше Второе. Поставьте лайк под последними тремя видео на канале Третье. Напишите любой комментарий под этим видео К примеру, что вы думаете о данном изделии Ну и конечно же оставьте ссылку на одну из ваших социальных сетей такие как ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники Ну или YouTube канал Также можно оставить номер телефона для связи вот и все. Участвуйте в нашем конкурсе и помните, что все условия розыгрыша необходимо выполнить до 31 декабря. Победитель будет выбран 7 января на Рождество в онлайн-трансляции. Ставьте лайк этому видеоролику, делитесь им со своими друзьями, чтобы они также принимали участие. Удачи вам и до скорой встречи!